«Шалом из Черновцов». Я хочу отметить без преувеличения, что еврейская община этого города сыграла большую роль в развитии Черновцов. И почему только играла и продолжает играть до сегодняшнего дня. Посудите сами, евреи города Черновцы были адвокатами, юристами, ювелирами, парикмахерами, Писали и творили здесь. Прогуляйтесь по улочкам этого замечательного города и вы увидите, сколько мемориальных посвящений адресовано евреям. Вы только вдумайтесь в эти цифры. 50 тысяч евреев лежат на Черновицком кладбище. 50 тысяч живут по всему миру. И еще немножко осталось здесь, в столице Буковины. Баруха Шем. Впервые с черновцами я познакомился по фотографиям. Лет 20 тому назад, это было в Израиле, стоял жаркий июльский день. Впереди себя я увидел торговый центр. Первую мысль, которую я словил в своей голове, надо зайти в торговый центр для того, чтобы глотнуть свежий воздух, который исходит от мощного кондиционера. Прогуливаясь по торговому центру, Передвигаясь от выставки одного ассортимента к другому, внутри меня крутилась фраза из романа Ильфа и Петрова, когда герой, глядя на город Арбатов, сказал, «Да, это не Рио-де-Жанейро». Да, это не Рио-де-Жанейро. Преодолевая этаж за этажом, я очутился на третьем этаже, где уткнулся носом в большую вывеску, на которой было написано «Мои черновцы». Я немножко ожил, подумал, что это нечто для интеллекта. Зайдя под своды громадной вывески, я попал в совершенно другой мир. Перед мной открылась картина из черно-белых ретро-фотографий, которые были адресованы к прошлому из жизни города Черновцы. Те ретро-фотографии, которые я увидел в тот день в том торговом центре, это было лучшее, что я пережил. Тогда я для себя отметил, есть такой город Черновцы, он сказочно европейский, красив. Когда-нибудь мне там необходимо побывать, и что этот город связан с большим еврейским наследием. И вот я здесь, в Черновцах, и мы снимаем для вас новый выпуск, который мы назвали «Город-синагог». Кроме всех прелестных новостей, которые вы уже услышали об этом замечательном городе, мы находимся на улице с необыкновенным названием. Представьте только, услышьте только, эта улица называется улица Синагоги. Где вы такое еще могли бы встретить? А мы здесь, сейчас на этой улице и отсюда начинаем наш рассказ. Когда-то черновцы были весьма религиозным местом. Представьте себе, что здесь работало одновременно более 50 синагог. И сейчас мы пришли к первому синагогальному зданию. Это большая каменная синагога. Она была построена примерно 170 лет тому назад. Ее строил весь мир, если так можно сказать, со всей Европы. Собирали деньги для того, чтобы построить это величественное и прекрасное здание. Местные жители наидыш говорили ласково, глядя на это. Агройсе шуль, что в переводе означает «большая школа». Эта синагога вызывала не только архитектурное удивление своей величиной и помпезностью, но случилась одна история. Этот район, где находилась Агрой-Сышуль, полностью был уничтожен пожаром, кроме этой большой каменной синагоги. Тогда местные жители вложили некий мистический смысл в это здание, что Всевышний сам своей рукой покрывает и хранит эту великую синагогу. Позже эта синагога стала называться Альтер Шуль, что в переводе Сыдыша на русский означает старая синагога. Почему так? Потому что в центре города построили большую синагогу, еще больше этой, которая была названа Темпль, что в переводе означает храм. За моей спиной тот самый темпл, когда-то центральная синагога города Черновцов. Советская власть постаралась, в кавычках, превратив это замечательное место поклонения Всевышнему в кинотеатр. Когда-то в центральном зале этой синагоги звучал голос кантора Йосифа Шмидта, который также в довоенной Европе стал известным оперным певцом. Это синагога Корншил. Кстати, не раз вы слышите слово "шил". Сыдыша это переводится "школа". Синагога равнялась школа. Сюда люди приходили учиться, верить, молиться Богу и вообще учиться жизни. Эту синагогу построили Мортка и Таубе Корн. Именно отсюда название Корн Шил. Она была реставрирована в 2011 году и получила другое название. Синагога построена в неомавританском стиле. И Обратите внимание на два больших окна. Они, подобно как два больших еврейских печальных глаза, рассматривают этот мир и людей, которые проходят мимо. Синагога Бейтфила Вениамин, дословно переводится как «молитвенный дом Вениамина». Это очень ценная синагога, и ценность ее в том, что построила ее одна семья – Вениамина Шапира. Отсюда и название – Бейтфила Вениамин. Когда мы попадаем внутрь этой синагоги, перед нами открывается удивительное зрелище – старинная ортодоксальная роспись на библейскую тематику. Посмотрите сами. А позади меня еще одно строение, которое отождествляется с еврейской жизнью. Это еврейский народный университет. Дело в том, что более 100 лет тому назад беднейшие слои буковины получали здесь бесплатное образование. Вы можете задать мне вопрос, ты говоришь о синагогах, где университет, где синагога, это две большие разницы. Но не спешите, здесь также была синагога, которая называлась Шарей Шалом, что в переводе на русский значит врата мира. Посредняя наша остановка у синагоги Оль-Мишкан, или на русский язык это переводится как Скиния Славы. Конечно же, побывав в Черновцах, вы сами детально можете рассмотреть все места и все синагоги, которые вы увидели в этом видео. Эта синагога необычна тем, что здесь собираются мессианские евреи. Это мессианская синагога, бейт-мидраж, дом изучения Танаха и Нового Завета. Здесь собираются евреи и неевреи, которые уверовали, что Ишуа, Иисус, как мы говорим по-русски, является нашим Спасителем, который умер за нас грешных и воскрес, чтобы представить нас Богу праведными. Как вы видите, на фасаде этой синагоги изображен Ешуа, Иисус. Достаточно узнаваемый образ. И вы знаете, этот рисунок помещен на фасад синагоги не случайно. Этот рисунок взят из евангельского текста. Я сейчас вам прочту его. Иешуа говорит, «Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и найдет». Пищу. Это очень важные слова, которые отображают эту картину на фасаде этой синагоги. Ишуа говорит, если вы примете меня, вы будете спасены. Будет спасена ваша душа. И вы не только получите спасение, вы получите насыщение моей небесной пищей для ваших душ в течение всей вашей жизни. Поэтому каждый раз, когда мы видим фронт, основную часть этой синагоги, мы вспоминаем, что Ишуа является нашим спасителем и тем, кто насыщает наши Души, друзья мои, в этом выпуске вы услышали некоторые новые слова. Я повторю их. агройса шуль, большая школа. Так на идыше евреи говорили о синагоге. бейт дом учений. Так, современные израильтяне говорят о месте, где изучается священное писание, Библия по-русски. Или древнегреческое слово синагога. В переводе означает дом для молитвы, дом молитвы. Как хотелось бы, чтобы эти слова стали частью нашей жизни, чтобы у нас было глубокое желание учиться в школе жизни у Всевышнего, у Господа Бога, изучать Его Писание, чтобы в нашей жизни был бейт медраш, где мы открываем Писание, Танах или Новый Завет и изучаем, и берем полезные уроки. И как хотелось, чтобы в нашей жизни было место для настоящей синагоги, для дома, где бы мы могли обратиться к Богу и молиться Ему чтобы получать Его заботу, Его помощь и Его благословение. И пусть Всевышний поможет нам в этом. Благословен грядущий наш Царь, Вот скоро узрим Его, мы в небесах, Преклоним колени, откроем сердца, Он цель свою вознесет в небесах.